Наиболее распространенной мерой углов является градусная мера. Величина развернутого угла равна 180 градусам. Угол в 1 градус, обозначается 1 градус, есть одна 180 развернутого угла. Это означает, что если мы приложим друг к другу, как на рисунке, 180 углов по одному градусу каждый, то в результате получим развернутый угол. Рассмотрим какой-нибудь угол. Пусть одна его сторона неподвижна, а другая вращается вокруг вершины. Будем считать, что в начальном положении стороны угла совпадают, что соответствует углу 0 градусов, а в конечном положении стороны образуют развернутый угол, величина которого равна 180 градусам. Тогда любой угол величина которого равна заданному числу градусов, при этом вращение появится лишь однажды.